Здравствуйте, друзья! Мы говорим на такую интересную тему. Какие ошибки вообще допускают фрилансеры при общении с заказчиком? Первую ошибку я хочу, наверное, назвать следующей. Копирайтеры очень плохо относятся к критике. Если они сдают свою работу, и им заказчик пишет, что нужно что-то изменить, подкорректировать или вообще что удалить. Бывает такое, что заказчик будет переделать работу, но уважаемый фрилансер, это музыкальщик или еще кто-то, он начинает очень резко отвечать на критику. Резко отвечать, нервничать, писать какую-то зурную брань, даже если такие. Потому что я тоже выступаю, бывает в роли заказчика и... С таким э, сталкиваюсь. А, второе, это, когда заказчик вас требует предоставить патрулью, если оно где-то э, лежит на каком-то ресурсе или на вашем сайте, группе, и оно очень плохо оформлено, и бывают такие случаи, когда даже э, подобраны не самые лучшие работы для того, чтобы их показывать заказчику. Потому что многие фрилансеры, они э, в свой портфолио в буквальном смысле все свои работы, э, несмотря на то, хорошая работа или она плохая. это э, не должно быть код грамматических ошибок, э, если у вас идет э, разговор с заказчиком в виде переписки в скайпе, по электронной почте. Э, если вы копирайтер, и вы... Э, переписывайте заказчиком избегайте ошибок лучше перепроверьте его, а, свое позвание ему и лишь только и лишь только потом его отправляйте а, следующая ошибка а, можно отнести когда а, копирайтер не вовремя сдает свою работу а, есть четкий дедлайн есть четкий э, срок, когда нужно ее сдать, и кофрилансер просто начинает оттягивать срок постоянно, э, сегодня вечером, завтра утром, завтра после обеда и так далее. Такое тоже Второе, если вы ищете заказы э, где-то на бирже фриланса или в каких-то группах, не нужно отвечать э, в проект типа готов сделать, сделаю в лучшем виде и так далее. Давайте конкретно четкую информацию, ту, которую заказчику нужна. Если в тексте, например, написано, что нужны уникальные тексты, там уникальность от такого-то процента вставить ключевые слова и так далее, вы должны еще раз это ему написать, только чуть-чуть в другой интерпретации. Что напишу качественные, уникальные тексты, уникальность, например, от 95% ставлю грамотно, органично-ключевые запросы, даже самые сложные и так далее. Но ни, ни в коем случае не используйте шаблонные ответы. Потому что часто я наблюдаю такое, когда копирайтер. Оставляет свое резюме В ответ на, на, на проект И он Какую-то заготовочку да, Ответа И ее везде рассылает Чаще всего даже бывает такое Что он оставляет Свое резюме При этом не читая проекта И эта заготовочка Она совершенно не годится Под данный проект Избегайте этого также. А, ну и следующее еще хочу сказать, что оставайтесь все-таки профессионалом и не делайте грубых ошибок в общении с заказчиком. И еще момент. А, если вы с заказчиком работаете недавно, и у вас еще не выстоялись партнерские хозяйства, соблюдайте все-таки субординацию выстроились отношения с заказчиком вы работаете какое-то время и заказчик сам вам предложил, что ну давайте там Михаил, например да, перейдем с вами на ты так проще, вы можете к судовому согласиться но первое, никогда не переходите на ты мы с вами разобрали ошибки которые фрилансеры допускают при общении заказчиком, избегайте таких ошибок и у вас гораздо больше будет заказчиков и постоянных клиентов с вами был я евгений ранюк до новых встреч пока пока